В ближайшее время, экономика Армении может получить самый большой удар, со стороны грузинских властей. Об этом пишет армянский бизнесмен Ваграм Миракян. По его словам, которые передает информационный ресурс политик Армении, Грузия заблокировала транзит иранских овощей и фруктов, которые оформлены на армянские компании и грузоперевозчиков. Многие армянские компании и частные лица, покупают фрукты и овощи из Ирана, проводят таможенное оформление в Армении и продают продукцию на российском рынке. Мы являемся посредником между Ираном и Россией, мы зарабатываем деньги, а налоги остаются в Армении, отметил Мирокян. Теперь же Грузия заблокировала транзитные перевозки для армянских дальнобойщиков. На данный момент около 60 фур с иранскими киви, яблоками, помидорами и прочей сельхозпродукцией застряли на грузино-армянской границе. Опасность ситуации в том, что если продукт останется в Армении, он сгниет на местном рынке, так как в Армении не может быть такого большого потребления. В результате цены катастрофически опустятся, что затронет все предприятия сектора, а также предприятия, торгующие местными яблоками или овощами. Ходят слухи, что Грузия хочет запретить въезд в Армению или выезд из нее, любого грузовика вообще, в любом случае дипломатическое вмешательство необходимо, призывает армянский бизнесмен. На вопли армян можно ответить только следующее. Что грузинские власти закрыли границу с Арменией из-за опасения проникновения коронавируса в страну.